В нашей огромной стране, где погода часто преподносит сюрпризы, очень важно убрать урожай быстро и без потерь. На помощь приходят современные зерноуборочные комбайны, которые необходимо оснастить производительными и надежными кукурузными и подсолнечниковыми жадками, использующими потенциал комбайна по максимуму. Итальянский завод «Капелла» — крупнейший мировой производитель жаток. Уже более 50 лет жатки «Капелла» превосходно показывают себя во всем мире. Тысячи фермеров в разных странах повышают товаропроизводительность, применяя жатки «Капелла». 1984 год. Капелла СРЛ впервые в мире конструирует и производит кукурузную жатку с интегрированным стеблеизмельчителем. 1996 год. Капелла заключает контракт с заводом класс Катерпиллер и становится эксклюзивным поставщиком жаток на конвейер «Класс» в Америке. 2016 год. Еще один эксклюзивный контракт с корпорацией «Акко». Теперь все комбайны «Массей-Фергюсон» и «Фент» оснащаются жатками «Капелла» с конвейера. 2018 год. «Капелла-СРЛ» открывает свое представительство в России. Жатки «Капелла» уже более 10 лет работают на российских полях. Конструкция жаток была сделана с учетом российских условий уборки и обслуживания техники. Техника «Капелла» производится из шведского металла самого высокого качества и окрашивается порошковым напылением. Эксклюзивная и премиальная в ассортименте завода кукурузная жатка «Диамант» с системой двойного измельчения. Стебель кукурузы измельчается как вальцами, так и стеблеизмельчителем, который вращается со скоростью 3300 оборотов в минуту и не имеет аналогов по производительности. Стеблеизмельчитель имеет независимую масляную ванну и отключается отдельно на каждом рядке, чтобы работа жадки в поле не останавливалась ни при каких условиях. Каждый редуктор имеет свою защитную муфту в постоянной масляной ванне. Независимая от комбайна регулировка наклона жатки для настройки рабочего угла и высоты среза согласно погодным условиям, состоянию кукурузы и желанию клиента. Привод редукторов имеет муфты для гашения вибрации. Жатка работает тихо и плавно. Уникальная система антишок отбрасывает делители при контакте с землей кверху, сохраняя их в целостности. Легкая и простая в конструкции жатка диамант требует минимум энергозатрат, обеспечивая высокую скорость уборки без потерь даже на маломощных комбайнах. Диамант работает при любой влажности и температуре. Система измельчения не боится сорняков и не забивается. Кукурузные жатки капелла идеально подходят для российских уборочных реалий. В уборке подсолнечника важно сохранить каждую семечку и завершить уборку максимально быстро и без потерь. Самой производительной и инновационной среди подсолнечниковых жаток является модель Капелла Гелиантус. Эта жатка сплошного среза работает независимо от междурядия в любом направлении с нулевыми потерями. «Гелиантус» оснащен гидравлической регулировкой высоты и оборотов «Мотовилла» во время уборки – оригинальной системой среза от немецкого завода «Шумахер». Благодаря гидравлике вы можете регулировать пропускную способность и скорость работы жатки прямо в поле, максимально используя возможности вашего комбайна. Бережно срезаются исключительно корзинки подсолнечника, при этом стебли не засоряют систему комбайна. Гелиантус имеет независимую от комбайна регулировку наклона жатки и угла наклона кожуха мотовила. Огромное количество настроек адаптирует гелиантус под любой сорт подсолнечника. Любое состояние растения, любые условия уборки и урожайность. надежные производительные жатки капелла созданы для использования на российских полях и не имеют аналогов прямое представительство итальянского завода капелла рус ваш надежный партнер в поставке настройки и гарантийном обслуживании жаток где бы вы ни были мы всегда рядом мы меняем работу каждого фермера к лучшему